Здравствуйте, любители Трейда Банка и ожидающие, когда он выйдет в работу. Сегодня мы поговорим о том, что кто-то любит курить в день пачку сигарет, кто-то не курит, кто-то любит съесть порцию мороженого. Банк предлагает из самых маленьких купер, это эконом укус от 5 старта и 3 продажи Но ну, курс зависит от колебания вкладчиков сумма колеблется да это игровая валюта как Dogecoin является тоже игровой валютой ну курс ее колеблется 0,02 а Курс эконом выходит на уровень покупки 7 центов. Колебания стабильные, потому что за биткоином не каждый угонится в его цене, но на данный день курса 9000 колебаний плюс-минус. Поэтому. Как вы считаете, лучше вам один день не скурить пачку сигарет или не съесть порцию мороженого, вложиться в Трейда банк самую маленькую из купюр. Чтобы не было страшно, что вас кто-то хочет кинуть, забрать ваши финансы, называется день вы не покурите или день не пойдите мороженого. И как курс начнет себя проявлять, вам захочется снять сразу, когда выйдет две пачки сигарет или две порции мороженого, или подержите, как биткоин в свое время стартовал в многих миллионах тысяч копеек и выскочил до таких пределов. Вдох идет и как игровая валюта. Ну, что-то его колебания не сильно стремятся к росту. Или компания не хочет, чтобы он рос. Как-то удерживает или биткоина его сдерживает. Что-то одно из двух. Ну, что скажем. Выбор за вами. Ложить вам или не ложить эту порцию мороженого. Жду от вас комментарий, что вы хотите сказать по этому поводу всем удачи, всего счастливого выходим из коронавируса может надолго